лавина бесплатных вакансий польша 2020 всем привет дорогие друзья с вами канал work and life и я его ведущий антон белюк и в сегодняшнем видео я хочу представить вам очередные новые актуальные вакансии в польше вакансии которые я предоставляю я и мое агентство по трудоустройству под названием prox work абсолютно на 100 процентов польское агентство к слову одно из самых динамично развивающихся агентств по трудоустройству в польше друзья в этом видео я Вкратце представлю вам новые вакансии, долгожданные многими работы, которые появились в Польше сейчас от нашей фирмы. Основная информация об этих работах у меня в голове, поэтому буду говорить то, что помню. Буду говорить максимально коротко, чтобы не затягивать этот видеоролик на полчаса. Ну а более подробно со всеми работами озвученными сегодня вы сможете ознакомиться, пройдя вот по этой ссылочке. Она появилась уже вот здесь. Также по поводу работы в Польше пишите мне вот по этим номерам. Ну и подписывайтесь на мой телеграм-канал, если хотите получать рассылку актуальных вакансий в Польше на любой свет и вкус в автоматическом режиме прямо на свой мобильный телефон. Ссылка на мой телеграм-канал находится в описании. Так же как и ссылка на мой сайт antonbilk.ru, где вы можете заказать компетентную консультацию от меня по скайпу. Она будет для вас на золото, так как я являюсь специалистом по трудоустройству в Польше. Я буду вам засчитывать, как я уже сказал, с ума, скажем так, с головы основные моменты описаний данных работ, а делать я буду это за кадром, в то время как на ваших экранах будут показаны отрывки видеороликов с условиями труда с данных вакансий. В сегодняшнем видео вы увидите условия труда и услышите описание работ как для специалистов, так и для разнорабочих, как для мужчин, так и для женщин, так и для семейных пар. На данный момент требуются как сварщики, так и токари, если брать специалистов. Так требуются и разнорабочие на различные заводы и производства Польши. На, соответственно, одни из ведущих производств Польши мы набираем людей. У нас только достойнейшие вакансии, друзья. Досмотрите это видео до конца, и вы в этом сами убедитесь. Не буду долго затягивать, и я начинаю. Лавина, настоящая лавина бесплатных, абсолютно бесплатных, прошу обратить на это ваше внимание. вакансий в Польше в 2020 году началась. Внимание на экраны. И первая вакансия из нашего списка, долгожданная многими работа для мужчин, женщин и семейных пар. Работа в городе Бродница, это Куявско-Поморское воеводство. Работа на автомобильном заводе, завод по производству автомобильных запчастей, если быть точными. Как вы уже поняли, требуются мужчины, женщины и семейные пары. Очень часто ко мне обращаются семейные пары. И вот, друзья, появилась достойная вакансия для вас. 14 злотых чистыми в час предлагают здесь уже с первого месяца работы. С возможностью повышения до 15 злотых чистыми в час уже со второго месяца работы при высокой производительности труда. Также предусмотрены различные премии. Эм, серьезная премия предусмотрена после Полугода отработанного предусмотрены доплаты за жилье, если снимаете жилье отдельно. Если жить будете в квартире, либо в доме, который будет предоставлять работодатель, то с зарплаты за жилье будет сниматься 300 злотых в месяц с человека. Жилье в отличных условиях, от двух до четырех человек в комнате. Ну а если отработаете полгода и будете работать далее, то плата будет составлять 200 злотых в месяц за жилье. Очень достойная вакансия, можно перерабатывать, очень хорошо можно зарабатывать, при желании можно вырабатывать даже до 300 часов в месяц, конечно, это только при желании. От 8 часов в день можно работать, вплоть до 14, кто хочет. В общем, друзья, достойнейшая работа, как я сказал, на серьезнейшем предприятии, обращайтесь. Подробное описание этой вакансии, как я уже говорил, вы сможете найти по ссылочке, которая появлялась вот здесь, также ссылка на мой сайт находится в описании к этому видео эта вакансия есть и на телеграм-канале. Проходите, подписывайтесь и будете, как говорится, в курсе э, всех событий и в курсе всех подробностей этой работы. Ну а мы идем дальше. Следующая очень хорошая вакансия, которая появилась, опять же, долгожданная работа многими сварщиками. Это работа для сварщиков Мик-Мак, работа в Белостоке, работа напрямую, на работодателя, не через агентство, а напрямую, друзья, еще раз повторюсь. Работа на умове о праце. Знаю, как все гонятся за умовой о праце, большинство людей. Так вот, на умове о то есть... У вас оплачиваются все отпускные, все больничные, у вас идет уже начисление в пенсионный фонд и так далее и тому подобное сумовые працы. И, соответственно, так как умова опрации, зарплата здесь не почасовая, а сразу за месяц идет ставка. Здесь зарплата сдельная, то есть работа на аккорд. То есть сколько вы работаете, столько и заработаете. Минимальная зарплата в месяц здесь составляет 2700 злотых нетто, это самый минимум, как бы медленно вы не работаете, меньше вы не получите, но соответственно, если вы будете вырабатывать столько, уже со второго месяца здесь вас никто держать не будет. Те, кто сделают на этом предприятии норму, они соответственно получают около 4000 злотых чистыми в месяц, то есть на руки. Кто-то больше, кто-то чуть меньше. Все зависит от выработки, от вашей выработки, друзья. Ну и, соответственно, здесь можно работать 8-9 часов. И при этом очень и очень неплохо зарабатывать. В ваши обязанности будет входить сварка котлов, отопительных котлов под давление. Опять же, жилье будет платное здесь на этой вакансии. 350 злотых в месяц вычитывается с зарплаты. Отличные, как всегда, условия. Но ну, а мы идем дальше. Следующая очень серьезная вакансия из нашего списка, это уже работа для разнорабочих, то есть людей без какой-либо специальности. Здесь 13 злотых чистыми в час с первого месяца работы, то есть минимальная ставка. Везде пишу 13, хотя на самом деле 12,84, если быть точными, в описании моих вакансий это написано. Но я округляю, будем говорить, 13 злотых чистыми в час с перспективой в будущем отучиться либо на сварщика, либо на водителя вилочного погрузчика и получить документы соответствующие еврообразца подтверждающие вашу квалификацию. Это работа на одном из самых ведущих препятствий в Польше по производству опалубки. То есть опалубки, которая везется на стройку, и там уже из нее составляют формы соответствующие, заливают их бетоном, строят здание. короче. Здесь эта вакансия называется кладовщик и складской помощник. То есть эта вакансия, не попутайте с логистикой, это не, не работа на складе со сканером, это работа. Помощникам. Помощникам на производстве опаловки, то есть где-то нужно постучать молотком, обрезать что-то болгаркой, подшлифовать. Какие-то заклепки поставить, где-то что-то сложить, упаковать и так далее, и тому подобное. Моментами что-то подкрасить. То есть, работа, как я сказал, не требующая никакой либо квалификации с серьезной перспективой карьерного роста. Потому что, если вы хорошо себя там покажете, также переходите работать на умово працы, напрямую от работодателя, можете отучиться на вилочный погрузчик либо сварщика и получать уже гораздо более серьезные деньги, друзья. Сейчас есть одно место в Белостоке, также. Вскоре появятся места в таких городах, как Катовисы в самих Катовисах, потом в 10 километрах от города Познань, в городке небольшом под названием Сваженц, Сваженц он же, то есть это 10 километров от города Познань, и также вскоре филиал этого же предприятия будем рекрутировать в городе, внимание, Гданьск, друзья, то есть туда будут требоваться люди где-то через 2-3 недели, поэтому... Сюда мы можем делать вам, то есть сделать приглашение для открытия рабочих виз. Кто, допустим, Беларусь, не имеет биометрического паспорта, либо украинцы без биометрических паспортов, или даже россияне, без проблем обращайтесь. И можем сделать вам приглашение, вышлем его вам, приглашение для открытия полугодовой рабочей визы. Как раз пока вы откроете визу, если обратитесь сейчас, так вот как раз пока вы откроете визу, примерно к тому времени уже и будут актуальны вакансии, перечисленных выше городах, вот на это предприятие, на их филиалы в всех городах. И туда вас трудоустроим без проблем. В Белостоке же уже прямо сейчас есть одно место осталось на данную работу. А мы идем дальше. Ну и вот еще одна очень достойная работа из нашей лавины, сегодняшней лавины вакансий в 2020 году в Польше, это работа на производстве профнастила, опять же, в городе Белосток, друзья. Требуется на данный момент разнорабочий, опять же, два разнорабочих, э, то есть, людей без знания языка, без специальности, 13 злотых чистыми в час, минимальная ставка. Ну и один токарь, друзья, 18 злотых чистыми в час, опять же, ставка. В общем, можно перерабатывать, опять же, работа напрямую на работодателя, жилье платное, тоже 350 злотых в месяц вычитывается зарплаты, жилье в отличных условиях, тоже есть перспектива развития на этой работе, ваши обязанности будут заключаться в обслуживании машин, производящих профнастил, э, в складировании упаковки этого профнастила, в контроле качества продукции и так далее и тому подобное. И еще есть некоторые вакансии, уже более подробно сможете с ними ознакомиться, пройдя по ссылочке, которая еще раз появилась вот здесь, в верхнем левом углу вашего экрана, и также по ссылочке, которая в описании к этому видео, друзья. Проходите и подробно ознакомьтесь. Что ж, друзья? Надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, поставьте под ним лайк. Обязательно поделитесь ссылками на это видео с друзьями, заинтересованными в жизни и работе с заграницей. в Польше. Конечно же, обязательно подпишитесь на этот YouTube канал, если вы на него еще не подписаны. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать актуальные видеоролики и прямые трансляции на моем канале. Напишите комментарии под этим видео, поделитесь ссылками на него с друзьями. Ну а на этом у меня все. С вами был Антон Белюк и канал Work and Life на связи из Польши. До скорых встреч за границей, друзья!